Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Хочу вас поздравить с наступающим годом! Водяного тигра! Пусть вас не смущает надпись дня рождения. Это мой муж не хочет убирать, ему она очень нравится. Это не меняет сути. Поздравляю вас с наступающим годом! Мы с вами пережили все два года. Два года достаточно тяжелых и не очень хороших не то чтобы персонально для каждого а вообще в общем в целом в китайской метафизике именно год быка и год крысы является самым самым холодным годом эти годы несут не только несли не только холод но ну и мы знаем что вода холод какой у нас несет какую энергию какую эмоцию вернее это страх и то, что эти годы у нас прошли, они еще в такой очень хорошей связке, они любят друг друга, они занимаются одним делом бык вместе с крысой. Я надеюсь, что они уйдут и унесут с собой все свои дела и оставят нас, наконец-то, в покое. Приходит, наконец-то, год тигра. Тигр – это другое, уже другая энергия, энергия весны. наконец-то, теплая энергия. Теплых энергий у нас с вами не было 6 лет. Конечно, все не случится, знаете, по взмаху руки, раз и сразу все, все переменится в этом мире. К сожалению, прогнозы, если так смотреть глобально, они не дают нам такой уверенности, что завтра все поменяется. Но мы с вами знаем что самое главное, что у нас уже изменился, изменилось направление, куда мы идем. Уже меняются энергии, меняется э, общее состояние. Но нам важно не общее, а нам, конечно же, важно состояние каждого. Поэтому какие-то э, большие прогнозы, они, в принципе, не имеют смысла, э, когда дают прогноз на год. Всем важно, э, всем нужно знать, что будет нести этот год конкретно вам. И я желаю, чтобы конкретно у вас, у всех, это был один из самых счастливых и удивительных лет. Чтобы сбылись ваши мечты. Те, кто давно ждал повышения карьеры, кто у кого есть какие-то проекты, начинайте, чтобы они у вас сбылись, чтобы, чтобы эти проекты вас радовали. Те, кто хотел давно составить ячейку общества, чтобы у него была своя семья, близкая, или встретить просто человека, который бы вас понимал, был с вами рядом, любил вас. Я тоже желаю, чтобы, чтобы это обязательно сбылось. Те, кто ждет детей, желаю вам, чтобы в этом году наконец-то поселился детский смех в вашем доме. И все ваши желания, деньги, карьерный рост, личная жизнь, любое ваше желание, хочу, чтобы оно сбылось. Мы со своей стороны наша школа школа наталья пугачевой конечно же постараемся помочь вам в исполнении ваших желаний вы прекрасно знаете что мы очень много делаем для вас бесплатных материалов которых которые размещаем в соцсетях на youtube канале где вы можете слушать наши рекомендации выполнять их все-таки это рекомендация, которые не мы сами придумаем а рекомендации которые проверены временем а, такими древними науками, как фэн как астрология. И выполнение этих рекомендаций, конечно же, улучшит вашу жизнь. И я надеюсь, что и все ваши желания исполнит. Так что мы остаемся с вами. С Новым годом, с новым счастьем. Желаю вам всех ус всем успехов и здоровья. Дорогие наши студенты! Я поздравляю вас с наступающим Новым годом и в преддверии этого замечательного праздника я желаю вам, чтобы вы провели этот праздник весело, добавили в вашу жизнь огонька, которого нам так не хватало. Хочу сказать вам большое спасибо за наше сотрудничество в прошлом году. Мне было очень приятно с вами работать и, конечно, я надеюсь, что мы с вами встретимся и в следующем. Еще раз поздравляю вас с Новым годом и желаю вам, чтобы все ваши мечты сбылись, желания исполнились, а планы реализовались. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующем году. Здравствуйте. От себя лично и от лица школы я хотела бы поздравить всех с наступающим 2022 годом. Согласно восточной астрологии, 2022 год – это год водяного тигра. Тигр – это животное активное, динамичное, и всех нас в 2022 году ожидают различного рода перемены. И мы надеемся, что знания, полученные в нашей школе, помогут сделать эти перемены для вас комфортными и желанными. Желаю всем в 2022 году здоровья, процветания, материального благополучия и исполнения всех желаний. С наступающим 2022 годом! Друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом, годом Тигра. Тигр – это самое время перед рассветом. Это предвкушение чего-то нового. неизведанного, новых встреч, новых дел. Поэтому так важно в этот год заложить фундамент будущих проектов. Будьте смелыми, как тигры сильными, как тигры, стремительными, как тигр, и все получится. С Новым Годом! С Новым Годом! Друзья, я желаю вам в этом году много классных, интересных праздников, сюрпризов, приятных встреч, по возможности путешествий. Пусть здоровье вас не подводит, близкие только радуют, и пусть они вас тоже понимают. И главное, я желаю вам много удачи, и в этом мы вам будем помогать. Новым годом.